Я верю в Бога и в мечту, и лишь в хорошие приметы, Что истинную красоту не спутаешь ни с чем на свете. Я верю в силу добрых слов, что в чистом сердце нет изъянов, И что не время, а любовь глубокие врачуют раны.